Всем привет! Продолжаем исследовать колобот. Итак, сегодня в планах в этом видео пройти вот эти два упражнения. Золотоискатель это э э искать полезные ископаемые. И программу для бота так, чтобы он мог транспортировать урановую руду. Хорошо. Итак, о а чем он закрыт? Закрыли его, чтобы не выехал. А он, кстати, стрелять может. Давайте проверим. Давайте нашему бо боту напишем функцию, скажем, стрелять. Неверный бот. Бу -бу -бу. Жалко. Ладно, что нам надо сделать. Э -э обыщите всю территорию между барьерами, используя проверочного бота поисках подходящего места для постройки Дерека. Что за Дерек? Так, это колесный оборудование. А, для изучения геологических. Хорошо. Лучший способ эм, достичь этого вложить два цикла for... один в другой. Вложить два цикла for... один в другой. Два цикла. Ладно. <связать> Не, понятно, что, надо, что это два цикла. Ладно. Так, это у нас поле, да, 5 на 6. Значит, y равно 0, меньше. Давайте сразу, сразу и напишем. Два вложить цикла. For1 в другой, каждый цикл в каждом цикле. Так, int y равно 0 пока y меньше 6 y равно y плюс 1 вот так и теперь по иксу такая же а по иксу у нас уже тут 5 x Дальше. Э -э наиболее эффективно будет проверять каждые 5 метров. Хорошо. Mm -hmm. Так, зондирование почвы, перейти на 5 метров вперед. Ага. Эта программа хорошо работает только в начале. После первой линии будет поворачивать точно налево. И следует рульни. Но после второй линии он должен свернуть вправо. Вы заметите, что если учетное, а y четное, нужно было в кавычке это взять, одинарное. Бот должен повернуть налево. А если нечетное, бот должен повернуть направо. Выражение y делим на 2 остаток. Возвращает остаток отделения. Например, если y разделить на 3, выражение возвращает единичку. Короче. Проверьте if может следовать за... чё? Есть проверить... Ну, это понятно. Так, теперь мы сами должны закончить программу. А как, а как этот, блин? Чтобы простукать почву? Ой, тут уже мало подсказок. Ладно, нам давайте вот это сделаем. Простучим почву. Снив, снив. Проверять землю перед проверяющим. Ага, uh -huh. и, э, короче, возвращает ob ob Object. Так, так. Красный крест, желтый круг, зеленый крест. А, это он создает объекты, я понял. И нага, значит, есть. Хорошо, короче. Так, нам надо э, простукать, как говорят, почву, и перейти на 5 метров вперед. Окей, okay. Сниф. Э, тут нам надо правильно тут же ну да снив и мув 5 теперь теперь эм, теперь теперь зондирование почвы опять простучать почву четверть оборова, оборота влево пройти на 5 метров вперед четверть оборота вправо И чё? Ну, это мы вот здесь проехали. А, налево повернули. Проехали 5 метров и опять проехали. А, это нам налево, налево надо два раза. Потом едем, едем, направо, направо. Ага. Окей, Значить. <клёк> а зачем этот, блин... Простукивать почву. Ну давайте. снив И если y делим на 2, узнаем, четное это число или нечетное, так? Так, равно. Равно нулю. Равно нулю, то. То, что из этого? Так, все тут, все закрыты. То, то, то, вот он отсюда едет. Значит, нам надо налево повернуть. Хорошо. Терн. А лево у нас вроде 90. Так, так. Элза там же тоже было, правильно? Правильно. Иначе. Иначе. Терн минус90 так так это мы едем едем едем повернули налево а потом надо проехать 5 метров и опять повернуть налево хорошо блин давайте сделаем по-другому давайте я заведу вот такую переменную int какой-то флаг равно 1 равно 1 вот так вот и вот здесь, если y делим на 2, то f равно 1, а вот здесь некий флаг f равно минус 1. Вот так. Потому что эти проверки надо 2 раза делать. Дальше. А вот здесь да, мы делаем черн. 90 умножить на f. Дальше. Мув. 5 метров. И опять turn 90 умножить на f. Так, давайте сохраним. Сохраним. 36. 367. Вот так. Вот так. Окей. По идее все, да? Где тип не задан? Что ты несешь? Так, так, запускаем. Простучал почву. Блин, он долго стучит эту почву. Я, наверное, запись приостановлю. Бо это сейчас пока дождем. Ну ладно, давайте посмотрим. Дождемся, чтобы он доехал до конца, развернулся и поехал в обратную сторону. Вот, а потом можно будет приостановить. нам место для буровой вышки. О, красавчик. Так, нам сейчас... Вот сейчас он должен... Простучал почву, хорошо. Ну, так написано, простучите. Повернулся, проехал. Повернулся, простучал. Ну, ладно, сейчас чуть-чуть запись приостановлю. Так, вот он доехал сюда, сейчас ему надо повернуть направо. Еще раз направо. Да, все нормально. Ну, тогда записи я останавливаю, пока он все не проедет. Блин, написала, что миссия выполнена. Кстати, там можно было еще улучшить, убрать эти if и сразу проинициализировать и этот f единичкой, а потом в конце умножать на минус 1 правильно, Ну, типа того, да Ладно Так, дистанционное управление э, Написать программу для бота Так, чтобы он мог транспортировать урановую руду Используя пост обмена информацией Как пульт дистанционного управления Легко Ого У нас тут два бота Что это такое? Урановая руда Это сборщик А, этот, а это у нас... Искатель У нас новая иконочка Искать Ну и че Я так понимаю Это он уже запрограммирован искать А это что? Удалить А кого программировать то надо Сборщика колесного Ладно нажмем F1 F1. Так, написать программу для бота Так, чтобы он мог транспортировать Урановую руду Используя пост обмена информации Как пульт дистанционного управления Что потребуется? Снифер Не может ничего нести Пост обмена информации Для приема и передачи информации Сборщик, которым вы не сможете Управлять вручную Окей. Okay. Так, пост обмена информации хранит данные в виде name-value. Имя значение только парами. Для управления ботом нам потребуется только одна такая пара name order value order number. Ага, я понял. Через пост управления информацией мы можем управлять как бы другими другими этими как их там ботами. Так, робот понимает следующие команды. Вместо значения order number. Ага. Единичка взять объект, 1 положить, move двигаться на 10 метров вперед, move минус 10, двигаться на 10 метров назад. Для того, чтобы бот двигался вперед на 10 метров, ему нужно подать инструкции. Send. Дальше. Order. Приказ типа, да? 3. 3. Move, это будет Move 10. А что такое 100? Что такое 100? Power? А что такое Power? <coughs> Наверное, дальность. Ладно, после отправки инструкции ждем 5 секунд, чтобы убедиться, что программа работает. Как? Существует более лучший способ для выполнения данной миссии, но мы увидим его позже. Управление, дистанционное управление, знак вопроса, знак вопроса, 2. Для завершения упражнения вы должны взять урановую руду, продвинуться вперед на 10 метров, положить урановую руду, отъехать назад на 10 метров. Круто. Снифер, блин, снифер, колесный снифер. Да, с переводом, чем дальше, тем интересней. Блин, а мы им управлять можем? О, так я им управлять могу. Брн, брн, брн. И чё? Искать. Чё надо сделать-то? Я понял, я приехал к этому... К посту. Дальше. Ладно, давайте я сделаю 3. Что такое три этому? Давайте я ему отправлю. Команду send, order 1. граб Три. Сто. Что такое стоит? Это, наверное, расстояние. Ордер. А как управлять несколькими? Так, ладно. Вопросы в сторону. Пишем, пишем: send. Ордер. Так, взять. Это один, да. Ордер. Ордер. Один. Сто. Так. Так. Ну давайте попробуем запустить. Фью, фью. Опа, взял красавчик. Где-то... Тут... Блин, а как тут обнулить результат? Ладно. Я же ведь только проверял. Хорошо, что нам надо? Нам надо взять, продвинуться вперед на 10 метров, положить урановую руду и отъехать. Хорошо, давайте сразу. Эм, так, вперед. ордер, сразу ему 3 поставим. Потом положить рудовый сенд. А, wait, wait, надо 5, минут, 5 секунд. Wait. 5. Дальше. send положить. Где тут положить? 2. Ордер. 2. 100. Уэйт. 5. И отъехать. А отъехать это у нас 4. Ордер 4, да? Ордер. Блин, не то пишу. Сэнд. Так, и положить этот... А, отъехать. 4, 100. Что будет, если не 101? Наверное, просто не добьет. дальности. Да. Пост нету рядом. Э, как это нету рядом? Он рядом. Ладно. А, это, наверное, расстояние, которое... Ну, в радиусе, да? Там 100 метров. Он пытается передать всем постам информации или что. Я думаю, мы это узнаем. Так, запускаем программу. Давай, еть, красавчик. 5 секунд ждем. Потом дроп, красавчик. И отъедь. Красавчик. Отлично. Миссия выполнена. Окей. Ну да, уже посложнее идет, уже надо даже думать. Хорошо, так, э, основы мы прошли. И в следующем видео попробуем выполнить 2 или 3 задания. Так, так, ну, думаю, на сегодня все. Поэтому всем спасибо за внимание, подписываемся, делимся, комментируем и все такое. Всем пока.